Вспоминаю месяц Светлялый первый, первый Стоял как злобный страж Страш, Тебя увидел рад, рад. Конечный вывод сделал, сделал Ведь ты уже моя, уже моя. Добился я Пою теперь, теперь, теперь я Смотрю за тобой. Дело ты кричаешь, когда твоем с тобой, с тобой, любишь так мечтать, мечта не нужно, обещай вещать. Внизу ты не скрывай, смывай, отдайся ты мечта, мечта не обвинись. Люблю твои глаза, люблю твои слова. Тебя весна за то, что есть у меня, мальчишка лишь люблю мальчишка ослеплен ее красотой, метанец со звездой, люблю твои глаза, люблю твои слова, люблю тебя весна за то, что есть у меня, мальчишка лишь люблю, мальчишка ослеплен ее красотой. Кто из нас не любит, избегает встреч А кто из нас так шутит, и груз сразу встреч По узенькой дороге судьба с тобой свела Ведь позади тревоги, любовь у нас одна С небес пустились звуки, и рыжий солнце луч Ведь развернули стрелки, нашел от сердца ключ закрытые двери окна, не смог тебе зайти Наверное, в это время стихи читал. Люблю время. твои глаза, люблю твои слова, люблю тебя, весна, за то, что есть у меня. Мальчишка лишь люблю мальчишка остлюблен. Ее красотой, Мильцани со звездой. Люблю твои глаза, люблю твои слова, люблю тебя, весна, За то, что есть у меня. Мальчишка лишь люблн, мальчишка ослеплен, ее красоты лица не со звездой.